Ну, ребята, ну подписочку и лайкос, здесь is easy, right? Итак, сегодня я приехал менять покрышки, так как им уже... Им уже просто... Ну, мне кажется, они завтра взорвутся, если я их не поменяю. что вот так, сейчас покажу, что с ними. На фото, наверное, пойду менять. Какой это размерчик? Это 18-й. 18 Херовый протектор, да. Это да. Вот так вот здесь все дырявое, завтра взорвется. у меня два передних и одно левое задь. это и но ну, это дырка Кто-то пытался починить, но она все еще Если вы, конечно, сможете починить, я не уверен, там дырка вот прям с палец. Ну like huh? oh, no, не, братан, мы не такие тыкнища. So uh, ну да, братанчик, uh, я понимаю. Просто uh, поменять... Да uh, говоря, uh, я уже заманался ее day. каждый день подкачивать. Я бы хотел, чтобы вы поставили so такие brand? же yeah, so шины, uh, как и uh, это. Century. Такого же бренда. Yeah, я думаю, они guys... у вас yeah, есть. Пойдем вовнутрь и посмотрим на тебя этот бренд. Я слышал, ребята, вы даете гарантию на свои колеса. На любые поломки Гвозди, там шурупы и все такое Да, братишка, мы даем такие гарантии К сожалению, у нас нету этих шин нашем но салоне есть а если у вас эти шины, шины в другом в вашем сервисе дай мне проверить шины, братишка если, если что возможно я смогу их заказать из другого везде. места шины, шины есть в нашем другом салоне здесь вы всего лишь три мили но вы их закажете или, или мне нужно, или нужно туда ехать как хочешь как я сказал этот сервис всего лишь три мили отсюда Можете заказать это, или это займет слишком много времени? Может занять целый день, ну или пару часов. Зависит от того, как доставка будет работать. Ну я, наверное, поеду. Ну да, это будет быстрее, просто доехать. Спасибо, так, у ребят не, не оказалось тех колес, которые мне нужны. Ну, в смысле фирмы, просто я хотел поставить такой же бренд, как и сзади. Чтобы все колеса одинаковые были, а они хер что. И он сказал, типа, едь, едь, другой сервис, типа, там, там есть, типа, здесь а, 3 мили ехать. Но я, наверное, переведу все, мне будет не падло. Ага. Переведу, наверное. Все. Так что сейчас едем в следующий шаг. Приветики. а вы проверили давление в yeah, right? yeah, А мы накачали колеса как и должно быть Да, вон твои ключи, есть ли у тебя еще какие-то вопросы к нам? А... Не, у меня нет вопросов Yeah, like, uh, ну и в рекламе ну вы дадите мне гарантию, если там the колеса проколятся, что такое? да, братан, если это будет сбоку гвоздь, ну или просто вниз можно починить, вы поставите новую крышку я собираюсь ехать в нее, будет ли гарантия работать там? ес, братан, гарантия будет работать везде все в системе, все в порядке, не переживай Okay. Спасибо, что воспользовался yeah. нашим сервисом yeah. Хорошего yeah. дня Ну yeah. yeah. и он тоже, до свидания Чем жарко тут что ли было? Прикольно, что он даже никаких документов не спросил Образ а дошел, сказал, что это моя машина и все и Он говорит, да Я говорю, да и Все, я поехал он говорит, Ключи внутри Все прекрасно Хрен знает, кто я, Виктор, Вася, Петя, Жора Непонятно, да? Ну что, ехать-то будем? Будем Сейчас я где-нибудь остановлюсь, посмотрю еще раз, что там Сейчас хочу показать, что поставили вообще И саму посмотреть И мне интересно проверить давление Вот на этот репорт Потому что он все время врет И они же там, грубо говоря, накачали колесо Сколько нужно. Они даже пипетку поменяли, вот эту. Не показывает, он 37,0. Значит, прибор хорошо работает. Все прекрасно. Новая резина, большой протектор. Все, теперь все вот так выглядит. Все классно. Блин, у меня вообще лысая была. Здесь такой протектор, не знаю, огромный. прикольный. Здесь. Все вот это колесо, которое было хорошее, кавычка, теперь еще лучше. Все мне все нравится, резина такая мягенькая, хорошая. Все тогда. Заднее колесо у меня вот это одно было сделано уже давно, так как я его продырявил, пробел. все прекрасно сделали так что все эти на новых тапках все тогда всем пока